Всем привет! Репортаж из Прокопьевска. С пожара возвращались. Э, э, за, застали пожар в бывшей вечерней школе. Вот она у нас горит. Заброшенное здание вечерней школы. Кто-то поджег здание с крыши. Это район городской администрации. Горит крыша. Стрельба идет от шифера. Шифер разлетается. Работают две пожарных машины. Подали лестницу. Боец заливает... водой.